Друзья, всем привет! Это видео-отзыв нашего заказчика о нашей работе. Это Екатерина. Екатерина у нас работает удаленно, правильно? Да. То есть весь ремонт у нас и как все наши, как правило, объекты, они проводятся удаленно. То есть заказчик находится в другом городе, либо в другой стране, вот, а мы выполняем все работы на объекте. Вопрос к Екатерине. Как нас нашли? Нашла. Друзья подсказали. Давно-давно еще, когда купила первую квартиру и думала делать ремонт, не знала вообще, с чего начать, кого выбрать. Подружка подсказала, что есть такие крутые ребята. Угу. Начала следить за всеми видео и как бы цель направленно уже при покупке этой квартиры отправилась к вам. Угу. Квартира 40 квадратных метров. Угу. Сколько денег ушло на весь процесс ремонта без учета мебели? У нас... А сейчас 2019-2020 на 20 год, грубо говоря, квартира делалась. А, учитывая то, что мебели здесь практически нет, из мебели было только ванной, тумба и пенал. ну вот все вместе вот с этими двумя позициями ушло миллион двести. Миллион двести, то есть актуальные цены на 2019-2020 год, миллион двести, то есть это примерно 30 тысяч рублей квадратный. на квадратный метр. Mm -hmm. Чтобы у вас было понимание, 30 тысяч рублей на квадратный метр это город Тюмень, это все процессы ремонта. То есть, это проект, это работы. Это без проекта. А, это без проекта. Это без проекта. Проект Сколько с Без проекта у нас проекта? был с вами еще 56 тысяч был проект, потом была пауза и... В общем, где-то 1 250 пятьдесят, да? Угу. То есть, это 30, 31 тысяча рублей за квадратный метр работы, материалы и проект. Все, все, все, все, все, за исключением всей мебели. Только... Мебель входит, соответственно, которая у нас есть в ванной комнате. Как долго мы делали ремонт и с чем мы столкнулись? Мы столкнулись со всеми катаклизмами, которых нужно было, собственно, засобрать. Начали мы ремонт делать в декабре, у нас был Новый год. У нас были новогодние праздники, было 23 было 8 марта, были майские праздники. Я застряла в командировке, насколько вы помните. Я должна была вернуться в апреле, говорила вам, там, поторопитесь, поторопитесь. Потом оказалось, что я в апреле никуда не еду, когда закрылись границы с пандемией. И в итоге я вернулась в июле, и, ну вот, получается, в июле мы уже закончили. У нас, значит, на этом объекте э, была какая история. Мы начали делать ремонт, и у нас один из мастеров, который э, достаточно давно работал, он пропал, э, значит, без вести, да, с предоплаты. То есть пропал с деньгами. Мы ему дали с двух объектов деньги, значит, авансом. И у нас на этом объекте тоже работа встала примерно, наверное, неделю на 2 где-то, да. В новогодние праздники, как раз после этого, у нас стала работа, здесь где-то ориентировочно на две недели. Но, тем не менее, мы работы закончили. Вот Того так -то человека никто и не нашел, его и на самом деле никто и не искал. Работы мы здесь закончили. В принципе, я считаю, что достаточно нормально. Вопросов особо никаких не было. Как происходило взаимодействие? То есть, вы находитесь удаленно. Удаленно конкретно это где? Удаленно я находилась в стране Южный Судан, угу, в Африке. В Африке, да. Где очень плохая связь, где отсутствие интернета, и ну, в связи с этим все вытекающие проблемы, с переводом денег, там, да, с, даже с элементарным открыванием файла там в каком-нибудь мессенджере, да, поэтому угу. это удаленно. Как, как происходила работа, что, что мы делали, допустим, когда возникали какие-то вопросы? Ну, есть вопрос там. Что на объекте, что происходило в этот момент? А, у меня периодически возникали вопросы, что происходит, потому что я, во-первых, как женщина, существо любопытное, а во-вторых, я нахожусь далеко, посмотреть сама не могу. Вот эти два фактора, они меня регулярно подталкивали написать вам, что там происходит. И сразу же отправляли видео мне, ну, по мере возможности, я mm -hmm. так поняла, как только вы могли сюда приехать. Крутенький видеофайл, там минутки на две-три, что произошло, какие работы были выполнены какие материалы там задействованы и uh -huh. что будет дальше. — Возникали ли какие-то спорные моменты? — Спорные моменты? Был один, помните, у нас сами спорный момент а, по поводу расчета материалов, по поводу uh -huh. там, итоговой суммы, когда мы начали потихоньку выходить за пределы бюджета. И... Ну, Наверное, таких... Как серьезных... он произошел? Что произошло? А, дело в том, что когда мы изначально планировали ремонт, mm -hmm. это было несколько разных этапов. Сначала я пришла сказала, просто примерно мне посчитайте еще без без дизайн-проекта. Потом уже, когда был дизайн-проект, мне тоже озвучили определенную цифру. Угу. И на этапе, когда я уже начала закупать материалы, эта цифра пошла, поползла. Но, но увеличение. Поползла вверх, да, угу. Потому что я сама а, до отъезда в командировку закупала сантехнику, закупала двери, пол, угу. циф... напольное покрытие. Вот. И я уже на тот момент поняла, что как бы, та цифра, которая была озвучена, мы в нее не укладываемся. Угу. Вот. Как правило, чтобы вы понимали, вот если мы сейчас вывели примерную стоимость на текущий момент времени, причем это я говорю цифру 30-31 тысяч квадратный метр, это на лето 2020 года. С 10 сентября будет поднятие цен на 10-15% на опять всех материалов. Это второе поднятие за год, соответственно цена увеличится на все закупочные материалы, которые необходимы для ремонта. Поэтому, если вы планируете делать ремонт, если у вас квартира 140 квадратных метров или 150, смело ориентируйтесь миллионов на 5, как бы вы не прогадаете. Это будет работа, мебель, частично какая-то, возможно, туда войдет, и все необходимые материалы для всех процессов. что часть материалов я закупаю в декабре. То есть, это были еще декабрьские цены, это были скидки перед Новым годом, но тоже напольное покрытие. Uh -huh. вот, и все равно это прошлогодние цены, Ну да. Да, цены, говорю, цены, они актуальны на лето, частично, будем так говорить. Но вообще цена с каждым полугодием, она возрастает именно на все материалы. Поэтому будьте к этому готовы. Вот, иллюзий тут строить никаких не надо. Если вам говорят о том, что вам сделают ремонт за 600 тысяч рублей работы и материалы, то это как бы бред. Да, Екатерина так и думала. Взаимодействием, ремонтом в целом довольны? В целом очень довольны, результатом довольны, то есть именно то, что я ждала от вашей фирмы, аккуратность, идентичность, эстетика, все меня устроило абсолютно по поводу взаимодействия тут. Скорее всего, как бы, моя вина была, что мы периодически не могли с вами связываться, потому что интернет пропадал, Сбербанк вылетал, меня просто напротив вообще из этого мира выкидывал. Вот Это все было очень тяжело из страны африканской урегулировать, поэтому как бы тут, скорее всего, даже с вашей стороны все было сделано четко, да, это группа в Viber, это все моментальные ответы на все мои вопросы. Но у меня немножко получилось, как бы, вот 40 ремонт. квадратных метров длился ремонт месяцев, ну, грубо говоря, 5-6 да? месяцев длился ну, ремонт. если вычесть все выходные и простоя, которые у нас были mm -hmm. именно в карантине, наверное, короче был бы период. Mm -hmm. Но в среднем, я могу так сказать, квартира, она не может сделаться быстро, потому что здесь очень много технологических процессов, которые приходится так или иначе выжидать, либо выжидать тех мастеров, которые однозначно не подведут, потому что перебирая мастеров различных там, по каким-то рекомендациям, сталкиваешься с тем, что просто наступаешь на грабли и переплачиваешь деньги в несколько раз. Вот, причем, если бы, вот я сейчас что хочу донести, мысль такое, мы работаем с мастерами, которые работают также и сами на себя на рынке, то есть, к примеру, если бы вы встретили... Санунбека, который работал на вашем объекте изначально, то э, Санунбек бы просто с вашими деньгами ушел. Вот Мы же в этой ситуации не прокладка, а мы гарантия того, что ремонт и все процессы ремонта у нас закончатся. Э, заказчик останется с ремонтом, а не у разбитого корыта. Собственно, как-то так. Спасибо за разговор. Пожалуйста. Вам э, Спокойной, комфортной здесь жизни. Спасибо. Чтобы дрифтеры, которые дрифтуют под <с вашим <с окном, не дрифтовали. Вот. Все. Всем пока.